Мои похудающие часто меня спрашивают, как уменьшить аппетит. Аппетит. С одной стороны, это же очень хорошая вещь. Когда человек кушает с аппетитом, тогда то, что скушено, хорошо усваивается. И аппетит как бы подготавливается видом пищи, запахом пищи, убранством, тем как стол накрытый и рассказами тоже можно вызвать аппетит. Это значит пошли уже э, желудочный сок пошел, и слюна пошла э, во рту которая уже, рот уже готовится к приему пищи, и даже кишечник уже готовится, желчный пузырь уже опорожнился, уже подготовил 12-перстную кишку к подготовке. И вот это все вместе дает, что у человека уже будет с аппетитом. Кушать. Вот такой аппетит я бы не хотела ни уменьшать, ни убирать. Это хороший аппетит, так и должно быть. Тогда человек ест, в общем-то, в меру, ест только сколько ему нужно. Пищеварение идет хорошо, и он получает все необходимые элементы, которые нужны для организма из пищи, которую он скушал. Если, конечно, достаточно разнообразное, нормальное питание. Но может возникнуть патологический аппетит и уменьшать, когда вы спрашиваете, видимо, речь идет о патологическом аппетите. Для такого аппетита есть, естественно, свои причины, психологические причины, эмоциональные причины. Когда вы такие уж ласкательные, уж такие уж любвеобильные слова сыпете на еду, которая в общем-то вредная и нехорошая, уж уж, уж, уж там и печен, печеночки, и уже пирожники, и уже там булочечки, чего там только нет. Да? о, как это здорово, как это красиво, как это вкусно. Вот это, естественно, вызывает патологический аппетит, значит, не используйте эти слова для да, характеристик или того, э, того продукта, или, или того блюда. Э, это значит чрезмерная любовь к чему-то. И вот прямо вот вспомните, как э, лев, завалив козленочка маленькая, начинает облизывать. Или вспоминаете долго, и сейчас в Ютьюбе фильм крутится, где старая львица якобы якобы любит маленького ягненочка, да, и прям уж облизывает и не ест, да, просто зубов нету, есть не может. Любит этот объект, еще как, а именно как пищевой. Так вот вы относитесь к, к блюдам именно вот с таким же вожделением, как лев облизывает убитого им ягненочка, так любит. И, естественно, возникает аппетит его съесть. Уже наелся вроде, а подают опять любимое следующее блюдо. И опять аппетит. Ну вот, значит, нужно работать в этом отношении, что э, тот резерв любви, тот потенциал, который у вас на что-то ну, другое. Надо полюбить что-то другое. А что другое мы можем любить? Ну себя, естественно, как себя любить? Как себя любить? Да очень просто. Вот потянут у меня животик. Тонкая талия. Любите этот потянутый животик. Любите эту тонкую талию. Если их нет, значит сделайте, чтобы они у вас стали тонкими. Сделайте так, чтобы животик был потянутый. Это абсолютно реально. Значит, отказавшись от этого расхваленного вашими всякими нежнейшими, нежнейшими словами. Вот от этого блюда отказавшись, полюбите свой животик, свою туалет, потому что они будут у вас тоньше, вы будете стройнее. Вот это есть полюбить себя. Полюбить себя, что можно, можно одеть платье на несколько размеров меньше, так, чтобы оно хорошо сидело на вас, чтобы вы могли на пляж выйти, не стесняясь, одеть мини пикини не боясь этого, а не дай бог на... выйду на пляж, и там кто-то из однокурсников, из одноклассников окажется стыд, позор. Вот где любовь, так себе и проявляем. значит, Патологический аппетит – это вожделение пищи. Любовь к какому-то конкретному блюду. Если же вообще вожделение к к любой пище, скажем, это уже булимия, да, но это более сильная вещь, тут уже не речь идет не о уменьшении аппетита, там уже идет о були... лечение булимии. Я говорю именно об уменьшении аппетита. Затем есть физиологически, есть тоже момент физиологически повышенный аппетит. И вот это стоит тут немножко своей собой, своей силой воли поработать и поработать над собой, чтобы следить за собой, когда мы кушаем. Сначала, скушав какое-то количество своей еды, хорошо, что ну, так нормальная, здоровая пища должна быть. Естественно, я бы такой пищу, пищу той пищи, которой я учу своих похудающих. И вы наверняка тоже, моя похудающие или нет, были у меня или нет, вы наверняка рассмотрите, слушайте мое видео, то наверняка уже много знаете о том, чему я учу. Так вот, при потреблении этой пищи человек начинает чувствовать какой-то момент, что на тарелке еды еще осталась. А я уже сытый. Вот в этот момент надо прекратить прием пищи. Человек получил уже сытость. Это первый этап, первая ступень сытости. Он получил все, что ему необходимо. Но он может, тем не менее, принесли что-то другое еще начать, начать кушать дальше. Или скажет я доем то, что осталось на тарелке. И доедая то, что осталось на тарелке, он вдруг чувствует, что он снова голоден. И он снова хочет есть дальше, так как уже заговорили какие-то другие ткани в организме, которые хотели бы тоже, чтобы их подкормили. И эти другие ткани есть жир. Жировая ткань заговорила, корми меня дальше, и вот следующая ступень сытости может наступить только тогда, когда в живот уже ничего не поступает, желудок уже полный, больше туда ничего не лезет, так человек бы ел дальше, так как у жировой ткани аппетит безграничный, его в принципе накормить невозможно. Он жрет в огромных количествах, жир откладывается очень легко, это самый прямой путь и большинство, скажем если это еще жирная еда была, то большинство жиров даже не разлагается до э, мельчайших частиц, чтобы потом синтезировать э, жир, который генетический, человеческий. Он так и откладывает растительное масло, растительным маслом, э, масло, Сливочное свиное сало, вот оно вот таким образом, не переработанном виде, когда их поток очень огромный, может так и укладываться жировой ткани Так что вот не допускаем этого следующего шага, чтобы не появился вот этот вот аппетит, который тоже уже, ну и не знаю, это физиологический аппетит на набор жира, про запас на голодное время. Значит, кушаем, если уже чувствуем, что наелась, на тарелке еще еда осталась, оставьте ее, не трогайте. Будете кушать дальше, все, у вас появится огромный аппетит. А вы его хотите уменьшить.